Блин, вань. Чего, чего? Тут, чего тут делать, блин? Пришли, блядь, значит надо. Какое-то стр ⁇ место вообще. Нормально, сегоднячкуй. Давай лучше домой пойдем, а? Холодно, нет, страшно, нет. Блядь. Нет, ждем, ждем, ждем. Где он, блядь? Где? Вон он, вон он, едет, едет. Дорога. Смотрят мой обзор. Все, валим, валим это. Быстрее, пошли. Что это было, Вань? Что это было? Да нормально все, пошли. Салют, народ. С вами Смоки Джин. Вы на моем канале. А значит, сегодня будет интересно. Этот продукт нам достался нелегким путем. Вот такой вот сверточек. Мы недавно получили, к нам на обзорчик. Давайте вскроем, посмотрим что там. Здесь тайная посылочка. Несколько интересных вкусов, интересного продукта под названием контрабанда. Несколько линеек получается, несколько вкусов. Короче, здесь десертная линейка, коктейльная, фруктово-ягодная, гастрономическая линейка и травянистая линейка как они себя позиционируют то есть это необычное сочетание вкусов разделенные на 6 линейки ну, линейки я уже озвучил крепость средняя но накуривает реально накуривает и курица действительно мягенько удара по горлу никакого нет абсолютно нам к сожалению достались вот такие тестовые образцы по 20 грамм расспасованы но ходят слухи то что в пачке 40 грамм вы найдете два пакетика по 20 то есть это достаточно на одну забивку, то есть две забивки смело в каждой пачке. При этом вы высыпали все и не заморали ручки. А это важно, когда вы занимаетесь контрабандой, чтобы не заморать свои ручки. Хорош. Только качественное сырье и материал. Вот это вот мы, к сожалению, проверить не можем. Каждый вкус у своей истории. Название каждого вкуса имеет реальную историю, непосредственно связанную с контрабандой. Вот тут у них интересные марочки. Nine on nine. Hot Wings Master. Майами трафик. Вот Майами трафик, что я помню, это код из GTA Vice City, который говорят, движение хаос превращает. The Fine City. Dollar Bill. На некоторых, короче, здесь есть биткоин. То есть, все связано с тем, то, что как-то доставлялась контрабанда, что ты был контрабандой, что-то используется для оплаты контрабанды. Это прикольно. Интересный, интересный продукт. К примеру, вот энергетик черной смородины. Называется это вкус Сатоши. Благодаря Сатоши, на кому-то, весь мир узнал о том, что есть способ сломать традиционную платежную систему и дать возможность распространения всем легальным сделкам. Конечно же мы говорим о биткоине. 9.1.1. Маковый пончик. Это цифры, все известные из фильмов и так далее, службы спасения. Доллар бил. Конечно же доллар является основной валютой в любой сделке, ребят. Даже мы это за доллар приобретали. Поставщика я вам не издам. Майами трафик, ну это чит-код из Васити, я уже говорил, это я, я это и вспомню своего коварного детства, когда я играл в Васити. The Fun City. В Сингапуре, прекрасном городе, по мнению жителей уже более неспешно, существует запрет на импорт жвачки. Прикинь, да, жвачкой контрабанду провозить. Я знаю, сигаретах, табаке. Когда у нас мораторий был и санкции были, креветки, блядь, из Беларуси возили контрабанды. Нормально же было, да? давайте сейчас разберемся по вкусам Я, кстати, давайте сейчас скажу сразу что я уже прокурил так я здесь галочки ставил, что я прокурил так я прокурил сладкий сладкий попкорн с нежной сливочной карамелью, карамель есть сливочность есть, попкорн где-то на фоне ну так не критично, но карамель яркая и интересная и яркий вкус рыбы из смородины. Сатоши, знаете на начале курения ярко чувствуется прям энергетика Потом постепенно переповлетает в смородину. И больше напоминает смородиновый сок. Такой, знаете, концентрированный смородиновый сок. Прикольная тема, сочетание интересно, действительно. И, кстати, такого вот сочетания на моей памяти не припомнится ни одного продукта. И давайте сейчас разберемся, что у нас здесь еще есть из продуктиков. Выберем пару вкусов, что может быть. Вот я хочу попробовать маковый пончик. Тем более здесь на картинке Симпсон изображены. Это, блядь, прям мое. Яблоко корица не так уж интересно, жвачка турбо, турбо не так уж интересно. Арбуз земляника, ну, неинтересно. Что действительно интересно, блять. Я не любитель гастрономии вообще в общем и целом. Правильно говорит, в общем и целом. В общем и целом, правильно говорит. Это острые куриные крышки. Я хочу узнать, как это, сука, курицевать. Действительно ли попадание во вкус произошло или не было этого попадания? Угольки у нас уже на прогреве. Чашечки забиваем. Раскуриваем и попутно уже буду рассказывать именно об этих двух вкусах. Главное не замарать ручки в этом темном деле. Ну что, ребят, сейчас будем раскуривать маковый пончик. могу сказать с первых тяг вкусно, действительно вкусно здесь больше история про мак чем про сам пончик, чувствуется сладость какая-то карамельность, но на первом первом месте прям ярко идет мак но чувствуется какой-то послевкусие определиться с ним толком не могу что это, может это сырье табачное наружу продвигается я думаю маковый пончик зайдет мне ну ура, теперь интрига бешеная племяком контрабанды Соединенных Штатов острые квейные крылышки хм, острота есть остроту точно чувствую а такое ощущение как будто кириешки бля действительно остро прикольно и это между прочим как вам скажу вот допустим взять спектру бекон он приедается и он прям с первых ноток такой какой-то, блядь, не мое, сразу говорю не мое, а это прикольный вкус, с каждой тягой раскрывается и более интересный становится, я даже подзадумался, блядь, а не начат ли мне курить острые куриные крылышки на повседневке, блядь, это действительно остро, у меня язык щипит, и вкус такой интересный, не перенасыщенный, не химозный, напоминает чем-то кириешки, но во рту перечность стоит ребят, как вы это сделали? редко когда куришь, что-то острое, и оно действительно острое, это действительно острое блять, похоже дело, пора валить слышишь, бомбы взрываются, блять, нас полили. валим нахрен отсюда, валим! Ты чувствовал, чувствовал, как я один момент там прям жестко обыграл, так, с ручками-то? Еще... Сам в восторге, блядь. Я же тебе еще сказал, вообще хорош. Там по-любому камеру уже снимают, да? Да. Понятное дело, блядь. Понимаешь, ждем, Роман, нервничай, ждем. Блядь, ждем пока, это не он, это не он, точно не он. Блядь. Сейчас нас еще запалят, это будет пиздос, нахуй. Но он, блядь, сказал то, что он сейчас подъедет, блядь. Понимаешь? Не нервничай, Роман, не нервничай, нормально все, все давай. Ага, давай. Мы сейчас всю пленку только смотаем, блядь. Не люблю, когда он так делает.